В связи с закрытием Google+, компания распространила официальное обращение к пользователям с подробным объяснением этого события. И мне на почту пришло такое же сообщение. Возникло много вопросов. Например, с чем придется столкнуться авторам каналов, какие действия стоит предпринять и многие другие. Здравствуйте, дорогие друзья! 2 апреля 2019 года Google Plus полностью прекращает свою работу для обычных пользователей. И на YouTube в связи с этим ждут какие-то изменения. Я обратилась к некоторым блогерам и вот что они пояснили. Я расскажу детали, что конкретно изменится, стоит ли чего-то опасаться и какие меры следует принять до того, как функционал Google Plus будет выведен полностью из обращения. Уже всем на почту разослали уведомление следующего содержания. Ваш аккаунт Google Plus станет недоступен 2 апреля 2019 года. 2 апреля Google Plus и все созданные плюс-страницы перестанут работать, и Google начнет удалять контент из обычных аккаунтов сервиса. Удаляются фотографии и видео из архивного альбома Google Plus и плюс-страниц. Постарайтесь скачать и сохранить до конца апреля. Резервные копии не будут удалены. Удаление материалов займет несколько месяцев, в течение которых данные могут быть еще доступны. Уже с 4 февраля Google Plus нельзя создавать профили, страницы, сообщества и какие-то мероприятия. Вы владелец или модератор сообщества Google Plus? Вы можете скачать и сохранить его информацию. Ссылочка есть в письме уведомления. Если вы использовали для авторизации на сайтах или в приложениях кнопку «Войти» при помощи Google Plus, такая кнопка «Работать» также перестанет и не будет вообще работать система авторизации через google plus на любых сторонних ресурсах возникают вопросы много вопросов что касается youtube что произойдет с аккаунтом youtube пострадают ли youtube каналы какие риски есть на данный момент у youtube есть ряд функций которые завязаны на google plus это добавление модератора администратора передача канала другому пользователю одним словом через google plus осуществляется административный доступ и распределение ролей и уровней также связь со сменой названий каналов логотипов каналов на google плюс есть информация в справке на справочном форуме прекращение поддержки функции google плюс на ю но естественно прекращается не только работа google плюс но и его IP. какие функции исчезнут и как заменить их функциональности на ю тубе но первая возможность изменить баннер и значок канала на мобильных устройствах раньше можно было обновлять Приложение, поскольку эта функция связана с Google+, поддержка будет прекращена. Специалисты работают над тем, чтобы исправить это. Редактирование шапки, логотипа канала все-таки были возможны на компьютере. Второй доступ к видео участников кругов Google+. Этим мало кто пользовался. Данная функция не будет работать, однако можно будет установить для роликов ограниченный доступ и предоставить его только определенным пользователям по адресу электронной почты. В разделе «О канале» добавить ссылку на свою страницу будет невозможно, существующие будут длины. Но можно добавлять на баннере ссылки на свои страницы других соцсетей, указывать также в разделе «О канале», то есть ссылка, которая в шапке отображается. На устаревших версиях приложения YouTube от сентября 2016 года и более ранее вы не сможете просматривать и оставлять комментарий к видео. Дело в том, что в старых версиях работа функции связана с Google+. Вам будет предложено обновить приложение или чем-то заменить. Какие функции перестанут работать? Чем следует опасаться? Какие реальные риски, которые могут сопутствовать этим изменениям? Что делать, если основной канал сделан с плюс-страницы? Проблемы в данный момент и в ближайшее время. Возникает много вопросов. Не предпринимайте каких-то либо лихорадочных действий. Не отвязывайте свой канал от плюс-страницы чтобы э, обезопасить себя самое важное сохраняйте спокойствие и не предпринимайте необдуманных действий уже был существенный сбой на ютубе и в результате при переносе канала на другую плюс страницу канал просто исчезал пропадал это техническая ошибка ютубе пользователи не могли оказывать на нее какое-либо влияние и такое поведение было совершенно непредсказуемо в результате некоторые авторы каналов пострадали они перенесли свой канал на новую плюс страницу и он просто пропал также терялся доступ к ряду функций на ю система считала что канал не создан после переноса и предлагала создать новый канал невозможно было получить доступ к системе комментирования не работала аналитика, еще ряд функций которые нормально отражались на ю даже после того как автор пытался вернуть все назад то терялся доступ к целому ряду функций которые в нормальном режиме работают на ютубе канале ютубе постарался исправить эту проблему каналы пользователей были восстановлены проблема может даже сохраниться и в данный момент времени по возможности нужно воздержаться от переноса канала на другой плюс на другую страницу и любых действий связанных с google плюс и переносом youtube каналов или смена владельца это может нести определенные риски внимательно изучите то что пишут на форуме напишите в техподдержку удостоверьтесь что в данный момент проблемы нет и все пройдет без осложнений вы не пострадаете не потеряете время и все будет благополучно но если такая проблема все-таки возникла самостоятельно вы не сможете с ней справиться вы не знаете на каком этапе решения находится ошибка и какие последствия создания канала могут произойти ваш канал может пропасть или утратить к нему доступ поэтому не спешите создать новый канал свяжитесь с техподдержкой youtube и только с ними решите свои проблемы в некоторых ситуациях можно контролировать канал с мобильного приложения youtube отвечать на комментарии следить за аналитикой это выход из положения на период решения проблемы со службой поддержки дорогие друзья не стоит паниковать функции меняются непонятны действия изменения сервиса наблюдаем какие youtube предпринимает изменения но отключение google плюс запланировано и мы ждем информацию от Ютубе. продолжаем активно работать вы работаете как администратор и канал вам не принадлежит хотя это ваш канал по сути разрешите право принадлежности канала важно чтобы у вас был доступ к аккаунту владельца канала свяжитесь с техподдержкой ютубе убедитесь что нет Проблемы с удалением канала или потери его части функции. В плановом режиме постепенно перенесите канал на ваш e-mail адрес. Еще неизвестно, как будут работать административные доступы. Это надо сделать в первую очередь до того, как все отключили. Дорогие друзья, в комментариях прошу написать, что вы думаете о закрытии сервиса Google Plus. Возникли ли проблемы с доступом к данной вашей творческой студии? Утратились ну, то есть, к вашим каналом утратились ли некоторые функции при добавлении администратора при переносе канала спасибо за внимание дорогие друзья с вами была Галина Кирилловна